Они помогают этим людям выздороветь и помогают им избавиться от заболеваний, тяжелых заболеваний. В эзотерике считается, что заболевание, которым болеет человек, это заболевание, которое может быть вызвано в том числе негативными, скорее всего, вот то, о чем она говорит, духами, которые находятся на обратной стороне. Какой обратной стороне? Когда человек закрывает глаза, он видит астральный мир. Если посмотреть на карты, то там одна карта это человек с открытыми глазами днем, а вторая перевернутая под низом этой карты это человеческая эманация или человеческое проявление в астральном мире. Когда в астральном мире человек живет, то в астральном мире во время сна на него могут происходить воздействия определенные. То есть это воздействие духов, воздействие долгов, воздействие еще чего-то. Люди, которые занимаются магией, которые занимаются ей профессионально, они должны иметь очень страшное астральное тело.